добрый день прежде чем перейти к обсуждению предлагаемых сегодня тем я хочу поздравить российский союз промышленников и предпринимателей с 15-летним юбилеем за эти годы ваша организация стала важным и нужным звеном взаимодействия между властью и бизнесом и в ходе такого диалога был инициирован и реализован целый ряд практических решений, послуживших развитию отечественной экономики. Я очень рассчитываю, что ответственный и конструктивный подход будет и дальше отличать позицию РСПП при решении общегосударственных вопросов. В целом, касаясь современных условий развития экономики, должен отметить, что отечественный бизнес обладает серьезной ресурсной базой для роста. При этом государство стремится обеспечивать стабильность законодательства и благоприятный инвестиционный климат. А бизнес, со своей стороны, надеюсь, оценил выгоду строгого соблюдения установленных правил и налоговой дисциплины. Сегодня сформированы возможности для того, чтобы предпринять согласованные действия по более рачительному использованию природных богатств страны, переориентируя экономику на инновационный путь ее развития. И прямо говоря, нам нужно сделать качественные шаги от простой эксплуатации природных ресурсов к их глубокой переработке. И на этой основе развивать инновационную экономику. Именно эти вопросы... Я предлагала бы сегодня и обсудить. Разговор пойдет об углубленной переработке сырьевых ресурсов и развитии производств с высокой добавленной стоимостью. В первую очередь, это касается нефтегазохимии и металлургии, горно-рудного комплекса, деревообработки, а также ситуации в электроэнергетике. Вы знаете, уже не первый год у нас увеличивается объем добычи природных ресурсов и производства электроэнергии. Так, в 2006 году индекс производства топливно-энергетических полезных ископаемых вырос примерно на 2,5%. Как результат, Россия занимает первое место в мире по добыче газа и вполне может выйти на лидирующую позицию по добыче нефти. Не знаю, правда, нужно ли нам это. Но возможность такая, конечно, у нас и у наших компаний есть. Кроме того, мы удерживаем четвертую позицию по производству электроэнергии. В то же время в экономике страны сформировался явный перекос в сторону сырьевых товаров. Наша промышленность выпускает продукцию преимущественно низкой степени переработки. Ее доля еще в прошлые годы была слишком высока, а сейчас она еще больше выросла и прежде всего увеличилась в экспортируемых товарах с 80 в 2000 году до 85 процентов в 2005. Эта тенденция должна беспокоить и бизнес сообщество столь же серьезно, как и государство. Срывая направленность промышленности усиливает зависимость страны от внешних рынков, от колебаний мировых цен. И Россия уже не раз убеждалась, сколь деструктивным, а подчас и разрушительным может быть такая зависимость для национальной экономики. Очевидно, что в этом вопросе мы занимаем с вами единую консолидированную позицию. И безусловно, что одним из наших главных и общих экономических приоритетов становится диверсификация российской промышленности. Какие меры нужно в этой связи предпринять? Прежде всего, необходимо создать развитую систему переработки сырья. Для этого существенно увеличить долю обрабатывающих производств с высокой степенью добавленной стоимости. Надо учиться не только выгодно экспортировать сырую нефть, газ, руду, древесину. Нужно перерабатывать природные ресурсы внутри страны и выходить на внешние рынки уже с полноценным высокотехнологичным продуктом. Иными словами, максимизировать прибыль с каждой добычей, добытой в стране тонны руды, угля, других углеводородов, древесины и другого сырья. Россия должна получать значительно большие выгоды от разработки своих поистине огромных запасов полезных ископаемых. И что крайне важно, у нас будет создано больше рабочих мест, причем по перспективным для людей профессиям. Сейчас в стране созданы реальные предпосылки для развития обрабатывающих производств, и упустить подобные уникальные возможности нельзя, имея в виду не только благоприятную конъюнктуру на мировых рынках. Не менее важно и то, что нами накоплен собственный и довольно высокий социально-экономический потенциал, созданы хорошие макроэкономические условия. Идет активная работа по либерализации условий предпринимательской деятельности, и уже имеются позитивный опыт партнерства власти и бизнеса, опыт совместной проектной работы. Повторю, окреп и сам российский бизнес. У него появились здоровые амбиции и ресурс для масштабных инвестиций как в стране, так и за рубежом. В этой связи настало время для расширения участия наших предприятий в международной кооперации и реализации серьезных коммерческих инициатив за границей за рубежом. Продолжая разговор о модернизации промышленности, считаю необходимым обратить внимание на следующие направления. Первое в нефтегазовой химии и лесном комплексе, в угольной и горнорудной промышленности, нам нужны новые перерабатывающие предприятия. Думаю, в этом прямо заинтересованы сами добывающие корпорации. Так они смогут добиться большей устойчивости своего бизнеса. Даже если в какой-то конкретный промежуток времени кажется выгоднее сегодня сбывать просто сырье, силу конъюнктуры рынка. Второе. Государство и предпринимательское сообщество должны перейти к совместной реализации инфраструктурных проектов и в первую очередь в энергетике. Так уже в ближайшие месяцы будет принята схема размещения объектов электроэнергетики. И несомненно, что к ее разработке нужно привлекать и бизнес. Должны быть тесно увязаны инвестиционные планы промышленных компаний и перспективные энергетические проекты. Третье. Вы знаете, государство уже предложило бизнесу целый ряд институтов развития. И в частности финансовые ресурсы инвестиционного фонда. Венчурный фонд вот создан недавно. Однако, пока все эти инструменты задействованы недостаточно и неэффективно, предлагаю вместе подумать над тем, как повысить их действенность. Предлагаю обменяться мнениями о путях совершенствования налоговой и таможенной политики. Я знаю, насколько вы озабочены тем, что делается в этой сфере. Это важнейшие фундаментальные условия для эффективного использования природных ресурсов. И во многом именно в эти вопросы упирается пока практическое выполнение бизнес-проектов и в перерабатывающем секторе. Кроме того, государство поддержало предложение РСПП по участию бизнеса в повышении качества профессионального образования. И теперь общество ждет и от нас, и от вас, от нас с вами понятных сигналов о том, какие специальности будут востребованы на рынке труда. Нужны и более значимые результаты в организации корпоративных и иных форм профобразования. И завершая свое вступительное слово, подчеркну, что только совместно мы сможем не только достичь опережающих темпов развития перерабатывающих производств, но и добиться диверсификации российской экономики в целом, серьезного роста промышленности. Я